Ну а тем временем в нашем канале проходит новогодний розыгрыш призов, ссылка на который находится в описании. Переходите и участвуйте. Ну что, ребята, добро на 18 этап Формулы 1 награмм при Америке. Собственно, опять же, я показал ее под конец, потому что вся гонка происходила в ход лапережиме. В начале гонки я вышел на второе место и все. Дальше я просто 28 кругов почти все наматывал в гордом одиночестве, пытаясь догнать Хэмилтона, который оторвался. Ну и под конец у него там за три круга до финиша появились какие-то проблемы с э, болидом. По итогу я начал отыгрывать время, но три круга я не отыграю полностью все время. Окей, я думал отыграть время на пидстопе. То есть я поехал на Суперсофте, стартовал. Но по итогу почему-то ботов Ультрасофт прошел столько же, сколько и Суперсофт. С этого я просто выпал. Ладно, второе место, в принципе, не такое уж плохое окончание гонки. Ладно, результаты по-быстрому. Феттель не, не смог все-таки взять чемпионский титул в этой гонке, ему не хватило там вроде 3 поинта что ли, чтобы взять по как раз таки чемпионский титул. Поэтому, скорее всего, титул будет решаться уже в Мексике, ну а Кубок Конструкторов будет решаться до конца сезона, скорее всего, даже в абу -Даби. Ну и переходим к Мексике. Ну и вот мы в Мексике на 19 этапе Формулы 1 на Гран-при, опять же, в Мексике. Собственно, этап получился довольно интересным, и вы увидите скоро почему. Итак, квалификация у нас. Также хочу отметить сразу то, что у нас в гонке будет дождь идти, и он будет идти полностью всю гонку. Поэтому я не пытался пройти там во втором сегменте с ультрасофта. Я поехал на гиперсофте все сегменты, но не зря я на этом застраиваю внимание. Скоро увидите опять же почему. Во втором сегменте также у меня еще попался ботус на пути на своем прогревочном круге. Он мне даже не попытался уступить как-либо дорогу, поэтому мне пришлось его обойти, и, слава богу, повезло, что я обошел без каких-либо больших потерь во времени. Но, в принципе, я бы все равно, скорее всего, прошел бы в третий сегмент, потому что, ну, все-таки Мексика у нас, были тут ездить. Но, опять же, у нас раки были заточены все-таки под гонку, под дождевую гонку, то есть у меня было приподнято заднее крыло довольно высоко, поэтому большой скорости на прямой у меня не было. Ну и с третьих сегмента я выхожу с третьей позиции, окей, в принципе топ-3 неплохо, будем стартовать с третьей позиции. Также, опять же, Феттель будет бороться с Льюисом за титул, и если Феттель набирает больше, чем Льюис на 3 очка, то получает он, соответственно, титул уже в Мексике. Хотя Льюис, конечно, остается, там призрачные шансы, но, опять же, это если только Феттель везде сойдет, а Льюис приедет везде первым. Собственно, гонка у нас небольшой дождь, судя по всему, он только начался недавно. И, в принципе, дождь здесь не особо такой играет большой роли Да, будет труднее проходить э, секцию поворотов во втором секторе. Но, опять же, это ни никак не сказывается там, на сложности прохождения трассы в целом. Ну и переходим к стартовой решетке. Собственно боты у нас под конец сезона любят набрать штрафов. по итогу я стартую с первого места, со второго у нас стартует Фальтреботт, с третьего Кемерайк, 4 четвертого Нико Хюлькемберг, пятый у нас Чака Перес, шестой Льюис 7 седьмой Роман Гражанов, восьмой Себастьян Феттель, девятый у нас Стабанакон и десятый Макс Ферстаппен. собственно Льюис и Феттель взяли штрафы, по итогу они откатились по 6 позиций назад. не знаю зачем опять же боты берут штрафы, либо у них там все пулеметом плохо так, ну либо просто хотят набрать максимальное количество элементов. тут уж как бы их дело. Ну и переходим к стратегии. И что же мы тут сейчас увидим? Оп! У меня такой был такой вопрос. What the fuck is this? У нас в идет дождь, а мы стартуем на сликах. Дождь? Слики. Что? Окей. Даже если считать, что дождь только начался. Почему мы стартуем, блин, на сликах? Где логика? Окей нас идет дождь, он начался уже. Почему не устраивать сразу же промежуток? Почему на сликах? То есть, сцепление, да, оно как бы есть, но и как бы оно через несколько кругов его не будет. Потому что траектория, даже если будет накатана, она будет все равно заливаться водой. По итогу, я к такому не был готов, в принципе. Потому что на сликах ехать дождь, ну, это просто извращение полное. Даже в такой слабой, пока что. Окей, старт, по итогу... Я стартовал с первого места, кое-как стартовал неплохо, по итогу меня начали обходить, пытался пойти Кимми и Бота слева и справа, но даже вот так вот мы там почти в 5 машин в ряд ехали, но к первому все-таки я более-менее выиграл себе первую позицию обратно, правда вот пролетел с точки торможения, но опять же, блин, дождь и на сликах, что за фигня. Позади лидеры у нас в виде Хэмилтона и Фетли постепенно пытались прорваться Феттель прорвался через Форс Инди, и Льюис ехал за Хюлькенбергом позади, но все-таки скоро будет прямая, и для Льюиса не стоит никого труда пройти в Хюлькенберг. На прямой Феттель сразу же атаковали обе Форс Инди, причем одна вытаскивала вторую за счет Слипстрима, ну и за счет мотора Mercedes опять же. И тут же решил присоединиться еще Хас, в главе вроде Грожана, но Феттель не дал Хасу за себя пройти так легко, и по итогу в начале второго сектора, проехав бок о бок, Половину сектора Феттель выигрывает себе эту позицию и начинает уже преследовать две форсы Индии. Собственно, тем временем, что у меня было? Меня обошли на прямой спокойно за счет ДРС, опять же, потому что он есть у нас в гонке в данный момент. Прошел Ботас, сзади меня начал Кими уже проходить, но ему чуть-чуть не хватило дистанции прямой. Я вот тут же пытался закрыть ему калитку, чтобы у меня не успел пройти. Но на следующей прямой он меня спокойно проходит, опять же, за счет... ДРС, также сзади уже был Хэмилтон, у которого тоже был ДРС. И он меня также пытался пройти и спокойно даже прошел. И по итогу у меня уже было такое сильное настроение ехать эту в принципе гонку, потому что Непонятная ситуация с шинами. Почему мы стартуем на Сликах? Тут даже чуть-чуть агрессивно так вот полез на Льюиса, так напал на него, так сказать. Но, в принципе, для меня гонка закончилась довольно быстро. Не зря что-то видео всего лишь там не особо долгое количество времени. Собственно. Красная часть трассы, повороты Я вижу, что Льюис меня пытается пройти слева Чуть-чуть закрыл траекторию, но Льюис меня впечатывает стенку Вот Собственно, не я наехал на Льюиса Это он меня повернул, как видно, с этого анворда Он просто чуть-чуть дал вправо Поддел меня И отправил меня в отбойник прямиком Ему же повезло чуть больше Он сломался только переднее антикрыло Что было дальше в гонке, я не знаю Потому что повторно на этом обрывается Все, повтор дальше нету по итогу для меня это первый гран-при, на который я просто сошел. Причем меня просто по сути выбили. Убили. Не знаю, как это еще сказать. По итогу Феттель становился чемпионом мира 2018 года. Он набрал этих типа, злочаток 3 очка и завоевал титул уже в Мексике. Так бы, конечно, я думаю, все решилось бы уже в Бразилии. Если бы даже Льюис там набрал больше, чем Фетель. Ну, либо Феттель не дебрал бы эти три очка. Глунг уже выигрывает в свое время Вальтери Боттес. Ну, собственно, неудивительно, он у меня прошел, тут же оторвался. Я задержал там Кими, плюс Хэмилтон впечатался в стенку, поэтому потерял кучу времени. Хотя, опять же, довольно интересно итоговая будет таблица выглядеть. Мне радуются в Феррари особенно, потому что чемпионский титул, наконец-то, спустя уже 11 лет, все-таки его выиграли в Феррари. Вот. Ну, собственно, гонка, конечно, да, прошла крайне интересно. Пять кругов я отъездил, меня впечатли в отбойник, и все, эта гонка закончилась. Не знаю, как бы она прошла дальше бы, но, в принципе, у меня не особо было большое желание ее вообще ехать. Вот. По итогу, что мы имеем, первый у нас Вальтер Бота, второй Себастьян Феттель и третий Льюис Хэмилтон. То есть Хэмилтон начал успел камбэкнуться после того краша, по сути. То есть он заехал на пистоп, скорее всего, потерял там времени, но при этом отыгрался. Вот. Северс у нас приехал в девятом... Два очка хотя бы, ну, хоть что-то. По итогу, вот, были ультра-софты гиперсофты. То есть, я не знаю, как так произошло, что во всю гонку лил дождь, и при этом боты ездили спокойно на сликах. Ну, окей, может быть, это из апдейта нового, потому что я, типа, зашел в уикенд до апдейта, потом слушать апдейт, и у меня просто игра вот так вот багнулась, так сказать. Не знаю, как это произошло, но да ладно. В апгрейдах я уже начинаю качать шасси, потому что на этот этап у нас прибыли два последних апгрейда в аэродинамике. И два самых последних апгрейда в аэродинамике, которые остались, я их буду брать только уже в конце сезона, чтобы они мне приехали в Австралию. Собственно, беру в шасси снижение веса, надо бы снижать вес потихоньку, да и качать шасси в принципе, потому что у нас самый худший шасси в пилотоне, мы выезжаем на счет тупой аэродинамики и двигать. На этом ребят, с вами был Warhammer. подписывайтесь, на канал, ставьте лайки и участвуйте в розыгрыше в ВК, ссылка в описании. Всем удачи, пока-пока.